хип-хоп лалей друзья итак вот посмотрите на самом деле тяжелый случай у вас возраст можно сказать 67 лет Сковано так нога вот вокруг всего забедренного сустава да плюс артроз и плюс поднята таз поднят вверх так что нога короче сантиметра на 3-4 представляете даже и 5 наверное да так вот опускайте голову чтобы расслаблено лежала расслабленно так чтобы чтобы да, прямой угол был побольше даже да? а это нога вот отвисает и вот туда и вот, чтобы тут был прямой угол. Ага, Руку расслабляйте мы уже подготовили проделали блокаду до да, всего вот сустав, пока он не отпустился не расслабился то есть тут массажи уже не помогают и теперь выдыхаем и в сам сустав потерпите были, да, были, слышали да. Так, теперь поворачивайтесь на спину. Помогайте его вернулся да. Да, это выкусит -под себя. Подтягивайте его вот так раз. Могать, помогать сюда. На другую сторону. Не не не, вот так на другую не надо. И вот эту ногу теперь отпускаем. Расставляем. Вот видите, она уже, видите, уже не держите. Опять же, мышцы не держите. Моя задача... Не держите, не держите. Это ваш внутренний страх немножко блокирует. Вот, моя задача поймать то положение, когда вы полностью отпустите ногу сюда в бок. Отпускаете. Я держу, я держу ее, она не упадет. отпускайте, отпускайте. Вам же не больно? Пока нет. Ну не больно, вот еще вы держите. Так, еще, еще расслабили. расслабить и ничего не получится расслабляем расслабляем вот тут еще еще, еще. сустав немножко растучу. не больно внутри нет. видите хотели доминить сустав никакого кокса артроза у вас нет у вас просто артрит небольшой разрушение сустава нет просто расслабляйтесь это мышцы это скованные мышцы они вот укорачивают ну, mm -hmm. плюс, плюс таз повернут туда, на экстензию, еще, еще, еще. Ну, вот уже по вот этим косточкам уже не на 5 сантиметров. Mm -hmm. Пятка, да, пятка тут торчит, а тут уже сантиметра 2 Я осталось. Еще а, давайте вот тогда. Сантиметра ну, Сантиметр 2 осталось. Mm -hmm. Естественно, за один раз это все очень тяжело сделать. Нам надо mm -hmm. будет еще несколько сеансов, чтобы mm -hmm. эти мышцы пока совсем Конечно. не отпустить, чтобы провести вот эту мануальную манипуляцию. Я вот лежу, вот это у меня лежит на этом. А это вот как будто не достает. Да, вот а это бедро. Деформировано. Да, вот это бедро правильное, а это у вас назад. Вот это у меня угодно, назад. Я тут Я сама назад. уже Но я вам не могу сделать прием. Спускайте, спускайте извините, вы даже не опускаете, потому что вот сюда. Вот. Не всегда бывает все хорошо и красиво, как вы видите на видеороликах, да? Это работа. Работа тяжелая, трудоемкая, и поэтому в путь, в дело. До следующего раза, дорогие друзья.